Третьим классом активов по то являются коммерческие коровы, это акции компании, то есть доля в компании, которая создает прибавочную стоимость для акционеров, то есть которая создает ценность для акционеров. А, и собственные бизнесы то есть я нисколько не умоляю собственные бизнесы, где собственник не участвует в активном управлении компании, а прибыль продолжает расти. Иногда люди говорят: у меня есть коммерческая корова, у меня есть собственный бизнес. То есть Поэтому здесь к коммерческим коровам можно относить собственный бизнес, если вы понимаете, что он без вас существует. Итак, основные критерии. Во-первых, имеют инфляционную составляющую, то есть, если вы покупаете акции компании, то в этом случае, как минимум на уровень инфляции, цена акции будет расти. Второе, имеют молоко в форме дивидендов, да? то есть, компания она или выплачивает дивиденды, или, если дивиденды не выплачивают, это значит о том, что у компании есть куда вкладываться и тогда будет расти акционерная стоимость. И, соответственно, это критерий создания ценности в долгосрочном периоде создает акционерную стоимость. С вероятностью в 99% защищают от инфляции и растут в экономике, основанной на кредите. То есть, если компания функционирует в экономике, основанной на кредите, то из-за того, что существуют кредиты по спирали, все развивается. В этом случае компания будет создавать акционерную стоимость, будет расти на уровень инфляции, создавая ценность для людей, да, она будет зарабатывать непосредственно более высокую прибыль. Привожу такой пример практически на любом промежутке времени. Ребят, этот пример работает, возьмите любую историю российского фондового рынка, да, и посмотрите, соответственно, ну, практически в любой промежуток времени эта система работает. Что это такое? Итак, зеленый график вот самый низкий такой пологий, да, такой, Это то, каким образом себя вел доллар, начиная с 2009 года. А остальное это акции экспортно ориентированных российских компаний, к которым относятся черненьким вот второй получается, то есть зеленый еще раз зеленый график это получается доллар вырос на 121 черным это индекс ММВБ, и потом пошли компании, Лукойл Фиолетовый Сбербанк зеленый, Северсталь синяя. Ну, Сбербанк единственно не является экспортно-ориентированной компанией. Акрон красный. И, соответственно, Новотек такой вот бледно-розовый, -бледно да, который больше всех вырос. Что я хочу показать этим? Ну, во-первых, на промежутке за 10 лет инвестирование в экспортно-ориентированной компании России частные компании экспортно-ориентированные, да, здесь нет ни одной компании, ну, за исключением Сбербанка, да, там какая-то только государства есть, то есть это компании, в которой частный акционерный капитал, то есть частные компании российские, которые экспортно-ориентированные, они обыгрывают на десятилетнем промежутке доллар, обыгрывают минимум в три раза. Просто за счет роста цены компании, да, то есть за счет так называемого ROA. Если взять вот пример, в качестве примера взять корову, да, вы покупаете молодую корову, откармливаете ее, потом там отел у нее происходит. Во-первых, появился теленок, плюс еще одна корова. Во-вторых, после отела, там, через какой то промежуток времени, корова дает молоко регулярно. Плюс она набирает вес. Соответственно, вот первое, да, вот этот график, он показывает набор веса, он пока, я еще пока что вам не показал, какое количество молока коровы дали, то есть, пока что просто прирост веса, так называемый РОА, если вы вырастили корову с 20-30 кг там, до 400 кг, то это, соответственно, прирост массы. Если вы от коровы регулярно получаете молоком, то это рой. Соответственно, масса – это роа, молоко – это рои, да? то есть доход на вложенный капитал. Итак, вот это мы сейчас просмотрели просто на массу. Я вам показал, что на 10-летнем промежутке экспортеры российские, частные, они обыгрывают в хлам доллар. В общей сложности за 10 лет Лукойл заплатил на каждую акцию заплатил 1177 рублей дивидендов. При всем при том, что в 2009 году цена одной акции была 1050 рублей. Сейчас акция стоит 5100 рублей. Новотек, вырос, Новотек заплатил дивидендов за 10 лет, заплатил 93,5 рубля. И акция выросла с 85 рублей до 1130 рублей. Северсталь заплатила дивидендов за 10 лет 485 рублей 55 копеек. Цена акции выросла со 103 рублей до 955. Ребят, компания, цена которой акции была 103 рубля за 10 лет только дивидендов. То есть, это не просто молоко, она еще три коровы за этот промежуток времени успела родить. Ну и плюс дивидендов там 80 рублей, 70. Молока на 70 рублей. Еще в весе прибавила в 9 раз. Акрон. Заплатил дивидендов 1775 рублей, цена акций выросла с 500 рублей до 4670. То есть, еще раз, компания отделилась тремя дополнительными коровами, потому что сами себя инвестиции окупили в три раза, да, дивидендов 1775 рублей при стоимости акции 500 рублей. И опять с 500 рублей цена выросла до 467 рублей. Сбербанк заплатил дивиденды за 10 лет 30 рублей 26 копеек, цена акции выросла с 17 рублей до 200. Доллар что у нас сделал? Доллар у нас просто за 10 лет вырос с 30 рублей 60 копеек до 66 рублей 78 копеек. Давайте посчитаем, да? То есть, если бы мы вкладывали 50 тысяч рублей и сделали 5 инвестиций, каждая инвестиция по 50 тысяч рублей, то есть, Прирост массы Роа, да, наши 50 тысяч рублей превратились в 216 тысяч. Плюс дивиденды 44 тысячи рублей. То есть общий денежный поток с учетом роста массы тела коровы и дивидендов. Из, из, ну, то есть из одной коровы мы бы смогли фактически на эти вырученные деньги купить еще 5. Новотек из 50 рублей превратился в 720 тысяч рублей. Северсталь. С 50 тысяч 698 тысяч. Акрон с 50 тысяч 644 тысячи, Сбербанк с 50 тысяч 677 тысяч. Итого, предположим, мы бы купили 5 коров. У нас было бы стадо из 5 коров. Они бы нам в общей сложности еще дали сверху 10 коров. И молока бы дали. То есть у нас бы сейчас было порядка сумма 3 миллионов рублей. Естественно, мы здесь не закладываем инфляцию. То есть нужно вычесть инфляцию нужно вычесть подоходный налог на дивиденды, с другой стороны мы дивиденды реинвестируем, а доллар за тот же самый промежуток времени просто бы с 250 тысяч вырос бы до 545 тысяч. Ребят, 10 лет, каждые 250 тысяч, вложенные в коммерческие коровы, пронесли бы нам 3 миллиона. Кто смотрел мое видео, поздравление да, с Новым годом, я сказал, ребят, купите сургут нефтегаз, получите свои 20 процентов, минимум 20 процентов получите за следующие 4-5 месяцев. Если вы за 4 месяца получите 20%, это будет 60% годовых только дивидендов. Но все говорят в России, покупайте баксы, да? то есть в России самая выгодная стратегия всегда покупать баксы. Возьмем нефтегазовую компанию частную, тот же самый сургут нефтегаз, частная нефтегазовая компания. Что мы в этом случае получаем? Мы получаем следующее, да? то есть у компании там порядка 30 миллиардов долларов кэшевая позиция в долларах. То есть, если вы боитесь, что у вас рубль обесценится, значит доллар вырастет. Если доллар вырастет, значит 30 миллиардов долларов в рублях будут стоить дороже, да, и компания заработает больше прибыли, и вы эту прибыль положите себе на карман, как акционер. Мы не можем 100% говорить, что завтра доллар будет дешевый или дорогой. Мы жили в истории, когда 10 лет доллар был 30 рублей. И что получается? Получается, что если доллар у нас будет расти. Акционеры Сургутнефтегаз заработают за счет валютной переоценки. А если доллар расти не будет, будет расти рубль. Но рубль вырастет только в одном случае, если будут очень сильно расти цены на нефть. А если будут расти цены на нефть, Сургутнефтегаз – это нефтегазовая компания. Значит, да, у него валютная переоценка будет уменьшаться, то есть доллары будут стоить дешевле в рублях, потому что рубль будет укрепляться. Но извините меня, Сургутнефтегаз добывает, экспортирует и продает нефть, которая выросла в цене. И тогда прибыль акционеров будет не за счет валютной переоценки, а за счет того, что Сургутнефтегаз, основной товар, который он производит и продает, будет продавать его дороже. И это со всеми экспортерами российскими. Если вы заметили 2009 год, 2014 год, вот если вернуться, да, смотрите, 2009 год, самые худшие истории. да. Смотрите, самая худшая история в 2009 году для российской экономики, а акции растут там по 100-200%. 2014 год, вообще российская экономика начинает замедляться, российской экономике плохо, а экспортно-ориентированные компании растут. Почему? Потому что в эти времена бакс начинает расти. И когда начинает расти бакс, экспортерам очень классно от этого и радостно. И поэтому, ребят, вы меня не переубедите, потому что это протестировано на различных и временных периодах. Да, есть отдельные периоды, когда доллар себя ведет немного получше, но доллар не создает ценности. У него нет прибавочной стоимости. Он будет даже через 10, 20, 30 лет, он будет просто бумажкой, не создавшей прибавочной стоимости. Он будет луковицей тюльпанов. А акции, соответственно, создадут для меня прибавочную стоимость. Пассивный доход, иными словами, для долгосрочного инвестирования важно два ключевых фактора. Насколько молода корова, сколько она еще коров может родить, да, то есть, которые будут еще давать молока, то есть, насколько она может вырасти в цене еще и сколько уже сейчас дает молока, да, то есть, какова у нее в текущий момент дивидендная доходность.